Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео на тему того, как удалить пятна от клея космофен, либо любого другого суперклея. Вы можете перепробовать много различных средств. Они будут дешевые, либо дорогие. К примеру, я начал сначала с удалителя силикона, потом я начал с удалителя тонировочной пленки, потому что удалитель тонировки хорошо убирает монтажную пену, различные маркеры, которые не стираются. но все эти средства стоили дороже, чем то, которое пришло мне последним в голову. Это средство Димексид. Я его купил в аптеке. Стоимость данного средства 50 рублей ровно. Видео появилось на свет по причине того, что я сам столкнулся с ситуацией, когда, работая на стремянке, уронил на пол клей Космофен. И он длинной-длинной полоской различных капель, больших и маленьких, заморал пол а именно повредил 8 плашек кварц винила это уже был готовый объект он уже был сдан и я просто здесь доделал штрихи для того чтобы удалить пятна мне понадобилось само средство димексид ватные диски вот такая салфетка и влажная тряпка что я делал налил на очаг средство димексид дальше подождал 10-15 минут и ватным диском Просто убирал клей, после чего протер сначала салфеткой, потом тряпкой и еще раз салфеткой. Результат вы можете видеть сами.